И снова здравствуйте, уважаемые друзья, мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и мануальной терапии И сейчас мы проходим э, тему э, поясницы Как вы помните, у нас э, в местах, где э, естественно, изгибы тела человека лардос, это поясница и шея Там в основном используются, э, ну чаще всего используются скрутки, да, скручивающие моменты такие И вот э, несколько способов разберем Способ первый Обычно делают, ну, как бы, вот так вот, кладут человека, да, ноги там чуть согнутые, вот эта коленка, стопа лежит на ноге, на боку человек развернут, и раз даже руку не отводят назад, делают вот так вот. Ну, опять же, по нашей схеме э, все надо не просто подойти и нажать, да, а все-таки сначала довести до предела. Чуть раскачали, подтолкнули и только после этого проводим манипуляцию. Наверное, за стол держаться, наверное, надо вот. Чтобы не Это сейчас дойду, uh, ты можешь повыше подтянуться туда. Mm -hmm. uh, усиливаем немножко эту формулу. ногой сюда руку все-таки отводят назад и здесь локтем э, вот этой косточкой локтя цепляемся за гребень подложной кости вот здесь за вот эту кость пытаемся зацепиться нога естественно под прямым углом лежит относительно позвоночника вот зацепились и большой упор в плечо дошли до предела и после этого круто а, вот в этом втором способе с ногой как-то на самом деле не очень э, удобно да? ну, имеется в виду что ногой помогает подтолкнуть как бы тело человека а, что можно как бы усовершенствовать локтем все-таки подойти с этой стороны да чтобы локтем зацепиться и нам нужно локтем приподнять и повернуть с напряжением вот туда когда мы здесь стоим у нас в эту сторону не получится то есть нам важен еще момент декомпрессии поэтому мы человека обходим с этой стороны прямой угол остается можно увеличить как бы, натяжение за счет то что нога под собственным весом уже висит да опять берем ногтем а в грудь я предлагаю брать не в плечо ну в смысле вот этот плечевой пояс, да, потому что тут можно либо лифоузы передавить, либо просто бывает больно, когда вы давите в само плечо, поэтому желательно вот предплечьем своим, в грудную клетку во всю, так легче, да? Угу. Вот, раз, два, три. Это вот третий способ был. Следующий способ, когда человек лежит, также, да, но мы... Да, да, также можно Залазим на стол Четвертый вариант получается да? И за счет того, что у нас сила рук Вот такая, она дает нам мобильность больше да? Опять же упираемся в тазовую кость Тут упираемся в грудную клетку И раскачали и развели манипуляцию Но... Я предлагаю э, еще усовершенствовать эту технику. Э, разворачиваем человека, ну, точнее, давайте без поворотов, я просто обойду с той стороны. Подходим к человеку со стороны спины. Его прямую ногу, Детеньтесь, пожалуйста, за стол. Вот так вот. Вот, он держится за стол, да, сопротивление больше. Эту рукой придерживаю свое колено, колено-колено, чтобы оно не... Катывалась, да, э -э голову раз кладем, во-первых, за плечом, во-вторых, разворачиваем противоположную сторону. Вот. Смотри в ту стену. Э -э дело в том, что когда э -э мы повернулись куда-то, да, ну, например, вот сюда, и у нас э ну, как бы, э -э в организме получается, ну, блок дальше он не движется, да? то можно глазами, есть такая функция в организме, довернуть, как бы, если мы в ту, ту же сторону смотрим глазами, нам потом последующий движение до конца бывает легче сделать чтобы показать человеку на что смотреть ну может так вот шутка я говорю э, сделай из руки лайк так большой палец. <свят> ну можно так сам себе поставь, и вот смотри на них на него здесь смотрите как ремень безопасности в машине охватом всю грудь что уже удобнее видишь площадь больше нам в данном случае грудная клетка не нужна для мобилизации да? поэтому мы ее оставляем прямой за счет своей руки Упираемся также в эту тазовую кость, но присев. За счет того, что мы присели, у нас наша рука упирается в бедро, и мы своим бедром будем толкать вот так вот. Присели, довели до преднапряжения, и только после этого производим мобилизационный толчок. От угла относительно позвоночника угла поворота бедра, зависит то, -то, то на какой отдел мы будем работать. Вот в данном случае угол чуть выше, чем 90 градусов, да? чуть меньше. Вот получается, у нас воздействие идет именно на крестцово-позвоночный переход, L5-S1. Если угол 90 градусов, делаем это примерно у нас получается позвонки L4 или L5 будут задействованы. Если угол сделаем побольше, ну, примерно 120 градусов, да, получается, то у нас будут задействованы более верхний переход ну, от груди до поясницы. То есть это D12, D11 примерно, L1, L2. В этом случае мы уже не давим в поясницу, а давим в бедро, через бедро положили руку вот так, нам сейчас верхняя часть не нужна, вернее, э, точнее, смотрите, в чем вопрос, в чем дело. До этого моя рука держала грудную клетку плотно, да, то есть мы поворачивали ее целиком. Теперь я половину грудной клетки взял, видите, то есть эта часть, где как раз переход в поясницу, она будет задействована. А здесь давлю также по диагонали, то есть все наши движения идут по диагонали на разворот тела человека максимально по спирали. пределы, и после этого произвели толчок следующие нюансы какие так это был какой у нас пятый способ да, да. получается еще один способ ложиться на спину Или четвертый, четвертый на спину здесь мы смотрите поднимаем обе ноги ну если у человека грыжа не сможете поднять, а так вот нормально, под 90 градусов, под 90 градусов, держи за стол, Животный напрягая, я его держу, я ноги держу, я сам не держу ничего, ничего не держу, вот я ноги держу, и за счет махов, вот таких вот, можно в принципе, грудную клетку еще держать, вот мы махаем, за счет инерции мы добавляем движение, пропускаем. отпускаем, резко вниз вот так но придерживайтесь, естественно человека придерживаем в одну сторону я содержу не напрягайся и в другую сторону Вот, 90 градусов махнули и резко за счет она произошла скрутка теперь поворачиваемся лицом ко мне теперь такие моменты уже лечебные то есть смотрите нам надо проверить поясницу да вот, все вот спокойно лежит мы берем позвонки щукаем сверху и снизу для этого упираемся ногой в живот Одна рука ногу поддерживает. Мы прощупываем вот снижу, снизу. И поворотами вот такими мелкими микродвижениями мы прощупываем и заодно массируем поясницу и проверяем, где там подвижность больше, где меньше, где позвонок развернут. Крестец, клесово подвздошный переход вот можно прощупать, прощупываем и уже в принципе в этот момент оказывается лечебный эффект, а в случаях со сколиозом, если мы, например, нашли сколиоз идущий вниз, да, то есть позвонки развернуты вниз, в левосторонний, в поясничном отделе, но ну, в данном случае да, левосторонний. Я специально говорю лево-право, да, потому что мы симметрично можем делать, то есть от нас туда ну, в данной ситуации просмотрим ну, да. нам, соответственно, нужно будет э, по нашей схеме, помните, я рисовал растянуть сверху вот. вот они ушли влево, да? камеры покажи вот они ушли влево то есть с противоположной стороны мы растягиваем а с этой стороны оказываем давление на них то есть должны подготовить с одной стороны вакантное место а с другой стороны провести давление для этого мы Ой, не одно смотрите как действуем берем человека под мышку только опять же не, не давим на лимфоузлы растягиваем его тело вот видите сверху открывается оно а тут за тазовую кость открывается а своими руками вверх поднимаем позвонки Дошли до преднапряжения и подняли пальцами. Если сколиоз у нас правосторонний, то есть они вот развернуты сюда, пояснично, да, тогда нам надо растянуть с той стороны. Для этого поднимаем обе ноги к себе, к себе подтягивай, кайфень, кайфень, к, к себе, к себе, к себе, Вот примерно 90 градусов, да. Берем за стопы и разворачиваем. Видите, тело, человек уже повернулся. Вот Расширились здесь, здесь, видите. А своей рукой, ну, ты на ладони обычно удобно делать. Ну, кому как. Либо слегка запястьем, большим пальцем, по сильно большим пальцем, уже одним пальцем. Вот, нашли это, эти позвонки, раскачали, раскачали. И опять произвели мобилизационный толчок одновременно. То есть ноги за таз являются у нас рычагом в данный момент вот секретик так ну сейчас мы отработали методы скрутки до да, э, поясницы А в следующем видеоролике я вам расскажу о том как работать непосредственно с тазовыми костями с крестцово-подвздошным сочленением да как править ноги если у нас развернут таз и крестцовые кости но об этом в следующий раз я с вами по этому не прощаюсь с вами был олег алавгудвин Лучше э, не смотрите видео, а приходите познавать все это на практике, на натуре Мы все попробуем, поставим вам руки правильно Потому что многие нюансы по-любому на видео не попадают, оказываются мимо ушедшими Поэтому я вас жду, до новых встреч, дорогие друзья Пока-пока